У нас старт мини-очереди немножко передвинется. вот а Насколько это плохая новость? Я думаю, что даже это хорошая новость больше, чем плохая. Смотрите, у нас с вами будет больше времени для того, чтобы сделать предстарт. У нас, к сожалению, случилась накладка на накладку. И самое главное, мы придумали очень крутую штуку, которую нам сейчас нужно дотестировать. Дотестировать, соответственно, если эта штука проявит себя, то ну вы все будете счастливы. Какая штука? Смотрите, вы все просили реинвесты, вы все просили, чтобы у нас был автоматическая заморозка у каждого человека на новый круг. Ну, согласитесь, то есть человеку не нужно будет, то есть условно он вошел на 900 рублей, заработал 2700. С этих 2700 ему нужно купить еще один юнит, чтобы тот встал на новый круг. То есть с этих 2700 потратить 900 на новый круг. Соответственно, и вы просили, чтобы это была заморозка чтобы юнит замораживался, соответственно, и автоматически сам вставал. То есть мы как бы принуждали человека это делать. Друзья мои, поставьте сейчас плюсик в чат, кто хотел бы, чтобы был реинвест. И поставьте минус, кто хотел бы, чтобы этого реинвеста не было. Все хотят, с ума сойти. Я думал, все будут против. Я думал, все будут против, друзья мои, а тут одни плюсы у нас. Я вас обожаю. Я вас обожаю, друзья мои. Это очень правильно. А что, если я вам скажу, что мы придумали очень крутую штуку, которая сделает так, чтобы минусов вообще не было, чтобы недовольных людей вообще не было. Что, если я вам скажу, что мы апгрейдили, доапгрейдили маркетинг, что у нас выплат в мини-очереди будет, то есть людей, которые получают выплаты, будет в три раза больше. И самое главное, вот самое главное – у вас будет возможность автоматического реинвеста и у вас не будут сниматься деньги с вашего заработка. Смотрите, сейчас постараюсь объяснить, что мы сделали. Если у вас внимание, друзья мои, сейчас внимание, все, отвлекитесь от всего, от шума, сосредоточьтесь на том, что я вам сейчас скажу. Смотрите, 900 рублей Вход в мини-очередь. Быстро проходите 7 уровней, зарабатываете 2700 рублей. Плюс 7 уровней партнерки. Плюс, если вы пригласите двух человек в мини-очередь, начиная уже с завтрашнего дня, вот с нулей 00, там пойдет отчет, соответственно, мы уже сейчас зафиксируем, айдишники, и вы пригласите двух партнеров, новых партнеров, то есть старые партнеры не считаются, то есть а, вы пригласите двух новых партнеров, у вас один юнит, вы приглашаете двух партнеров, и вам больше не нужно будет никогда продлевать свой юнит в мини-очереди, он будет бесконечно вот так вот крутиться и приносить вам прибыль в 2700 рублей. Один юнит, два человека, два юнита, четыре человека, три юнита, 6 человек. То есть, если вы сейчас активно включаетесь в партнерскую программу, что вы можете сделать? Приглашая людей в мини-очередь, мини вы получаете бесконечный генератор прибыли в виде того, что вам не нужно будет из собственных денег, из заработанных денег продлевать юниты. Вы будете входить за 900, зарабатывать 2700, соответственно, и если вы к этому моменту уже выполнили промо, пригласили двух человек, то вам не нужно будет, соответственно, снова платить. Вы поняли? Вы поняли, друзья мои. Я надеюсь, это понятно. То есть задача какая? Дубликация. Понимаете? У нас 7 уровней партнерской программы линейный маркетинг. Смотрите. Представим такую ситуацию. У нас есть 7 уровней. То есть у вас, у вас самих три юнита. Три юнита. Соответственно, вам нужно пригласить в первую линию 6 человек. То есть вы приглашаете 6 человек, что позволяет вам, да, то есть не оплачивать деньги. То есть вам не нужно будет оплачивать на новые круги. То есть по факту вы будете всегда получать 2700 генератор прибыли. Круто? Круто. Кто, ну, то есть я думаю, что вы финансово грамотные и понимаете, насколько это круто. То есть, насколько это круто. То есть, это ваша первая линия. То есть, вот эти шесть человек, это ваша первая линия. То есть, первая линия от вас. То есть, Но, как вы думаете, эти шесть человек, они глупее вас или умнее вас, или такие же, как вы? Да, то есть, проблема многих предпринимателей, в основном интернет-предпринимателей лучше меня, мою работу никто не сделает, да, то есть вот, вот проблема вот этого, да, то есть зачастую мы думаем о том, что там люди нас слабее в каких-то местах или еще что-то, но я думаю, что каждый адекватный человек понимает эту выгоду, соответственно, если у вас во второй линии, то есть если у вас в первой линии, да, 6 человек, то у вас во второй линии, да, то есть если каждый купит себе по 3 юнита, да, то есть условно в этом, в… 6 человек, это не 6 человек, это возможность, то есть это 6 человек, которые купят от 6 до 18 юнитов. То есть от 6 до 18. То есть это либо вы с 6 будете получать, либо с 18 будете получать в первой линии. То есть 18 юнитов, с которых вы будете получать по партнерской программе 300 рублей. То есть 300 рублей мы получаем с первого уровня. То есть, соответственно, ну, пожалуйста, то есть мы всего лишь... Сделали так, чтобы мы, не, мы сами не платили в очередь, но при этом еще заработаем по партнерской программе и будем до бесконечности, бесконечности зарабатывать по партнерской программе. Понимаете? Мини-очередь нужна, чтобы усилить основную очередь. Каким образом она будет усиливать? В мини-очереди нельзя участвовать, если у вас нет аккаунтов в основной очереди. Если вы в мини-очередь хотите зайти на 3 юнита, то у вас в основной очереди должно быть активно 3 юнита. Если у вас в основной очереди всего лишь один юнит активен, то и в мини-очередь вы можете зайти только на один юнит, соответственно. Плюс это возможность людям, которые зашли в конце сейчас основной очереди начать зарабатывать деньги. Задача какая? Чтобы эти люди почувствовали, что работает, как работает наш проект. Что у нас работают выплаты, что у нас есть деньги, что у нас все работает. Понимаете? То есть и задача мини-очереди сделать, насытить людей, насытить сеть, насытить партнерскую сеть деньгами и при этом, при этом раскачать основную очередь, потому что в мини-очереди нельзя участвовать без основной очереди. Поэтому вы пригласили, то есть э, у вас три юнита, вам нужно пригласить 6 человек для того, чтобы вообще не оплачивать, э, соответственно, что правильно, э, мини-очередь. Соответственно, вы не оплачиваете. При этом что получается? У вас в первой линии 6 человек, которые купят от 6 до 18. Если каждый купит по 3, соответственно, это будет у нас 18. Соответственно, что касаемо во второй линии, если каждый из них на вот эти 18 купит и захочет пригласить еще условно по 2, то это 18 плюс 36. То есть это плюс 36, это у нас 54. Да? То есть 54 юнита во второй очереди, из которых вы получаете... Если я не ошибаюсь, 200 рублей вы получаете. То есть еще 54 юнита во второй линии, из которых вы получаете по 200 рублей. Их может быть и 100, и 200, и 300. Соответственно, и дальше считайте 3, 3 уровень, 4 уровень, 5, 6, 7 уровень. Какие цифры здесь могут быть? Там 150, 1000, 2, 3, 5 тысяч. Неважно. Смотрите, это очень сильно будет мотивировать приглашать людей и даже те люди, кто не умеет этого делать, конкретно видит ценность этой сделки. То есть он видит о том, что, блин, ну мне выгодно пригласить, мне гораздо выгоднее пригласить, чем не пригласить. Смотрите, когда человек получит одну выплату, вторую выплату, как вы думаете, он сможет пригласить? То есть смотрите, какой момент, человек? Такой, думаю, ну, пока приглашать никого не буду, протестирую. Заходит в мини-очередь, оплачивает 900 рублей, один юнит. И быстро пролетает мини-очередь, получает 2700 рублей. Чешет голову такой, блин, я же могу. То есть ему нужно зайти на второй круг, но ему нужно оплатить, потому что он не выполнил условия. Он чешет голову и такой, блин, ну, наверное, нужно пригласить. Он оплачивает со своих денег и начинает приглашать. У него уже есть результат, он уже получил результат, ему это проще будет сделать, понимаете? Вспоминаем нашу миссию и цель нашей компании, понимаете? Какая наша задача? Помочь новичкам, которые еще не умеют приглашать, не умеют рекрутировать и не имеют финансового результата, получить этот финансовый результат непосредственно в сети интернет. Нам нужно поменять контент. Для чего нам нужно поменять контент? Потому что мы поможем вам приглашать партнеров. То есть для тех, кто не умеет приглашать, мы поможем вам это сделать. Соответственно, почему я говорил о том, что мы сможем в три раза усилить выплаты? У нас будет не одна мини-очередь, у нас будет три мини-очереди, которые будут идти параллельно друг к другу. Это не просто три мини-очереди, соответственно, это три стихии. три стихии. Сейчас я вам покажу, как эти стихии будут выглядеть. Сейчас секундочку. Сейчас может быть немножечко непонятно, немножечко непонятно, вот. Но вы все поймете, когда у нас сейчас появится визуал, то есть у нас появится с вами а, в личном кабинете визуальное изображение, и у нас с вами а, вы все увидите. То есть, пожалуйста, вот у нас первая стихия это ветер. Дальше у нас а, какая стихия еще у нас есть? Какие вы стихии еще знаете? У нас есть стихия «вода», и у нас есть еще одна стихия. Как вы думаете, какая? Правильно. Это огонь, жара. Это жара, друзья мои. Смотрите, много запросов. У нас было много запросов. Почему Почему там максимум 3 можно ставить и так далее. То есть люди хотят ставить больше. Соответственно, смотрите. У нас мини-очередь работает а, по принципу кристаллов. То есть каждый день заходит определенное количество кристаллов в мини-очередь. Соответственно, эти кристаллы создают технические юниты, технические юниты толкают всю очередь на выплату, соответственно. И если у нас будет одна очередь, то у нас будет определенное количество а, людей, которые каждый день зарабатывают. В общем, смотрите, у нас… Да, 4 стихи, но у нас 3 стихии будет. У нас будет 3 мини-очереди, которые будут идти. Правила для всех мини-очередей одни и те же. Скорость в мини-очередях будет примерно одна и та же. То есть одна и та же скорость будет примерно в каждых очередях. Вот, Только, соответственно, людей, которые будут получать выплаты, их будет, соответственно, в 3 раза больше, друзья мои. А, у нас скоро… У нас скоро появится визуал в личном кабинете. Вы это все наглядно увидите. То есть вы увидите эти три мини-очереди. Соответственно, плюс вы увидите вот этот промо, где вы можете приглашать. То есть вы в акту завтрашнего дня можете начать активно приглашать новых партнеров, то есть, только новые партнеры участвуют в этом промо. То есть там будет по ID-шнику определяться, то есть, да, по ID-номеру. То и только новые партнеры. Для чего это нужно? Чтобы все в равных условиях сейчас были. Да, то есть если человек… То есть вы со старых партнеров… Вот у вас представьте, что сейчас есть команда в 100 человек. В 100 человек. Вы с них будете зарабатывать в мини очереди, неважно, они быстрее вас встанут, не быстрее, вы все равно будете с них зарабатывать в мини очереди. То есть это ваша команда, это ваша проделанная работа, это ваш труд, который вы сделали, и вы с этих людей будете получать. Но если вы хотите для себя персональный бонус, то есть а это персональный бонус, да, то есть соответственно неважно, какую работу вы до этого проделали, да, то есть вы с этой работы заработаете. Но это персональный бонус каждого человека, то есть вам нужно пригласить тогда два человека в мини очередь соответственно, чтобы не оплачивать свой один юнит. Если у вас два юнита, можете пригласить четыре человека. Соответственно, если у вас три юнита, можете пригласить 6 человек. У вас будет возможность поставить по одному юниту в каждую очередь. То есть вы можете один юнит поставить, допустим, в воду, один в землю, один в вагоне, один ветер, да. То есть по одному юниту в каждую стихию. Вы можете поставить три юнита соответственно, в одну стихию. То есть это, это ваш выбор. Я вам сразу скажу, что каждая из этих стихий будет привязана к определенной благотворительности, к определенным целям, друзья мои. То есть мы с вами прежде всего... Бизнес социальной направленности. У нас с вами задача нести социальную нагрузку, да, то есть, и мы выбрали для себя социальную нагрузку в виде благотворительности, соответственно, и у нас будет с вами промоушены, да, то есть связанные с благотворительностью. Я думаю, что круто, что у вас есть возможность зарабатывать деньги каждый день, хорошо зарабатывать по партнерской программе, вообще не оплачивать то есть проделать сейчас работу и потом вообще не оплачивать юниты, и при этом зарабатывать, и при этом еще участвовать в благотворительности. То есть еще участвовать в благотворительности. Вот. Смотрите, еще раз. Я надеюсь, друзья мои, я вам понятно объяснил. Еще одно изменение в том, что вы теперь в мини-очередь можете поставить не 3 юнита, а максимум получается 9 юнитов. То есть смотрите, вы можете в одну мини-очередь поставить 3 юнита, в другую 3 и в третью 3. Но сразу давайте обговорим. То есть один юнит, Два человека. То есть, если вы не хотите оплачивать юнит, чтобы он пожизненно работал, да, то есть вам нужно пригласить на один юнит два человека. То есть, условно, если у вас 9 юнитов в мини-очередях, то есть в одной 3, в другой 3, в третьей 3, допустим, но при этом, соответственно, Uh, у вас всего три человека приглашено, у вас только один юнит будет работать бесконечно, вам его не нужно будет оплачивать. Остальные восемь вам нужно будет, соответственно, заводить заново в мини-очередь после того, как они получают выплату. В личном кабинете появится раздел «Мини-очередь», там у нас появится все визуальное отображение, вы уже увидите это все. Соответственно, и когда мы визуально вот это все сделаем, там будет видно, какое количество людей находится в мини-очереди. Есть большая вероятность, что мы, соответственно, всего скорее привяжемся к количеству людей. То есть Помните, как мы делали старт основной очереди? 50 тысяч юнитов, и мы стартуем. То есть мы определим, сколько нам времени нужно, и мы привяжемся к цели определенной. Что это дает вам? Это дает вам возможность сейчас, соответственно, наколотить себе большую партнерскую программу, потому что самое лучшее время – это предстарт. И самое главное, то есть я готовлю для вас телеграм-ботов, которые помогут вам презентовать мини-очередь, да? с помощью которого вы сможете, соответственно, активнее продвигать нашу мини-очередь и приглашать партнеров. Let's we'll go.